Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Добро пожаловать на новенькую серию прохождения легендарной GTA 3. Друзья, в общем-то, эту подставу. Напомин... Мост под наблюдением с придется идти другой путь. Может, ты останешься тут, блядь? Серьезно. Нахуй мне такие проблемы сейчас вот? Ай, блядь, я это не проходил, ребят. Наверное, А еще время идет, блядь! Иди сюда, сука! Ты где, идиот, блядь? Ты идиот? Садись, блядь! Так, стоп, мост под Так, подождите, куда? Блядь, да как поймешь без карты, то куда ему надо вообще? В какой? Третий город? Подождите, есть кроме этого моста, этот мост под наблюдением ЦРУ, да? То есть я на него лучше не лезть. Можно я просто, блядь, я сейчас обломлю. Не, ладно, раз сказали, что другой путь... Блядь, нужно... Нужен... Подсказка какая-нибудь будет, блядь? Ну это пиздец, пацаны, это пи полный пиздец, конечно. Чё, пацаны, пристань, блядь? Ну, давайте попробуем на пристань. Я реально, ну, я, я, блядь, я действую просто сейчас, не знаю, правильно или неправильно, пацаны, но других особо вариантов нет. Тут есть кораблик, блядь? Иди сюда. Ага. Хуй с маслом я только получаю, блядь, а не кораблик. Слышь, блядь, короче, в пизду этих ЦРУшников, давай-ка мы с тобой сами справимся. Садись, блядь. Давай быстрее уже, а, дедок, блядь. Ну, Мину... вот что-то, блядь, как-то хардкорно пошло. Мне это прям не нравится даже. Чувствую себя каким-то, блядь. Че, все, пиздец да? Наверное, надо было ехать к Асуке на побережье, а там брать катер, да? То есть уже я так чувствую, я обломал эту миссию. Ну давайте еще тут посмотрим пристал. Но ну, я думаю, что ну, нет смысла на мост лезть, если нам сказали, что не лезть туда. Ну, давайте по приколу, ладно, раз уж я уже запорол, как всегда, отлично начало. Ну ладно, друзья. Я попробую просто на мост. Реально, что вот произойдет, если мы поедем, переступим все рамки и поедем на этот ебучий мост. Неужели будет настолько все плохо? Спасибо. Блядь, там был проезд. Ну, типа, я, я, я так предполагаю, что это намек на то, что я должен ехать к Касуге, потому что у нее стоит все время катера там. И типа, мы оттуда переплывем. Ну давайте, вот мне просто интересно. Я, я забил. Мощно, блядь. В натуре мощно было, блядь. Я что-то, знаете, я просто думал, будет. Ну, вот вы тоже, наверное, предполагали, что будет надпись это ебучая миссия провалена, сыры засекла вас, блять, типа, все нахуй. Нага, тут по полной программе меня отшлепали, блядь, просто очередью. А тут напоминаю, что тачка-то не загорается, она сразу взрывается. Нихуя, это еще. Это первый человек за все время прохождения GTA 3, который после того, как я спиздил у него тачку, решил отобрать ее обратно. Вы понимаете вообще, это сейчас легендарная хуйня произошла. Ладно, я понял. Короче, друзья, действуй. Типа, блядь, завалить этих пидорасов на мосту. Ну такое, блядь. Что-то мне кажется, тебе придется найти другой путь. У меня нет оружия. Ладно. Так, хорошо. Давай поедем на мини... На мини... Вене уже не... Он не садится. А, вот садится. Поедем на мини-вене. Хотел сказать я, но мы не поедем на мини-вене. Чувак, садись. Я не знаю, какой, блядь, может быть другой способ. Давай, да, копы. Нормально. Вот этот ебаный мост. Другой дороги туда нет. Катеров здесь нет. Я люблю Омлет. Хуенно, классненько, прикольно. Прыгай. Так, ага, здесь у нас, получается, мост. Так, давай сядем в машину просто. Так, у нас копы тут. А то, что как бы ЦРУ, типа, похуй, да? Ой, ЦРУ не похуй, а... Я просто хочу посмотреть, может, здесь корабль какой-то затаин. Но я хочу вот реально понять для себя, ну как вот еще-то, блядь. Либо это все-таки с учетом того, что я должен как бы... Все-таки... Потому что я чувствую, что, блядь, у меня такое ощущение реально на корабле, кроме как с, с первого на второй город не приехать никак. Короче, пацаны, давайте пробовать еще раз через этот ебаный мост. Нету других, блядь, способов, серьезно. Ну нету, блядь, нету. Что я не знаю? Какой еще может быть, блядь, способ? Только гандошивать их, ну как вы понимаете, сейчас я не смогу этим заняться, хотя. Так, я... иди, пожалуйста, коп, гуляй, блядь, ну пожалуйста, иди отсюда нахер, ну серьезно, блядь, по пошел отсюда в пизду, блядь. Так, сырого РОМОЗ, да? Так, если мы поедем по встречке, блядь... Да? да хотя они блядь, там ебошат, просто жесть. Я не знаю, как-то прикрыться надо, либо быстро проехать. Не, пизда, короче, да? Пиздец. Это нереально, не, проехать нереально. Ладно, блядь, будем мочкарить! Вот та, та самая история, когда я реально, блядь, застрял на миссии. Все, я полностью, блядь, в бронежилете. В полной, блядь, экипировке. И я со снайперки сейчас буду их просто ебашить. Иди сюда, блядь. Что ты кричишь, я тут, блядь? Ну пойди ты заебал! Что ты машешь, блядь? Ну ты тупой! Времени и так нихуя! Мне еще их гандошить! На твой самолет ебучий, блядь! Ты мог. Мразь, блядь! Блядь! О, хорошо. Это хороший вариант. Прям да, копы, вы ничего не видите. Садись, пожалуйста, пожалуйста, садись. Это наша машина, все. Полись! Хуи! блядь, Говно ебаное. Так, ладно, сейчас главное остановиться очень, блядь, вовремя. Потому что вы сами понимаете, да? Каким раком они знают, правда, что мы именно на этой тачке? Это уже вопрос другой. Ага. Привет. Ебать, сколько их там, вы прикиньте? В натуре просто пиздец какой-то. Просто пиздец. Сколько их тут стоит? Поехали! Надеюсь, это все или хотя бы, блядь, там мост развели. Так, подождите, надо быть внимательным. Я думаю, что не только в начале моста они стоят. Другой путь, да, выбрать? Другой путь выбрать под название... Пиздец, как это можно вообще успеть? Прыгай. Прыгай, прыгай. Нахуя ты вообще выходишь из машины? Сиди, сука! Так. Блять, если на этой хуйне сейчас тоже они будут, это будет вообще не смешно, на самом деле. Бля, пацаны, главное вовремя увидеть. Если я сейчас облажаюсь какой-то момент. Так, наверное, в конце они еще стоят, да? Типа середина, начало середины. В угу. конце, блядь. Ёбнуться, миссия, это реально сложно. Мне кажется, я малой был бы, если бы я не прошел бы это. Ну, типа, я бы запутался по-любому, если бы увидел эту надпись. Найдите другой путь. Пиздец, их наставили, вы посмотрите, просто полный пиздец. Пиздец, он еще бронированный, сука. Поехали, 50 секунд, чувак. У нас две звезды, если что так-то. Бля, надеюсь, даже если есть, в принципе, похуй. Все, едем. Хотя, блядь, на самом деле, нихуя не по. Пиздец! Да отойди, блядь! Поехали! Поехали! Поехали! Поехали! Поехали! Сука! Ты специально, блядь! Вы специально, блядь! Пизда нам! Выпрыгивай, мужик! Оружие, блядь! МРАЗИ! Суки! Суки! Суки, пустите, суки! Сутки, бля! Бля! Бля! Чего, блядь? Ааа, подождите, я посмотрю прохождение этой миссии. П Позвольте? Еще я в этом ебаном. Я его, блядь, сжечь готов, этот город. Он меня бесит, блять. Здесь одни неприятности. Я не прошел нихуя! Ребят, я пошел смотреть, как проходить эту миссию правильно. Просто мне такое ощущение, что, блять, ну это типа для киберспортсмен. Я думал, что-то больше мы уже прошли. Ну, слушайте, оказывается еще много. Поэтому это самое. Ускоряемся потихонечку, ребят. Все, увидимся. Не забывайте подписываться на канал, что тут впервые. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, собственно, поддержка в виде лайка и обязательно комментируйте. Все, ребят, увидимся. Кстати, у меня дом-то. Блять, у меня дом был, да? А ну Хотя зачем мне тот дом-то в третьем городе, если у меня там никого пока из миссии-то нет? Кстати, мы в третий город заметили, едем, ездим постоянно, но и пока у нас там еще никого нет, кто нам миссии дает. Поэтому, скорее всего, вот уже в следующей серии мы получим какого-то нового перса, который будет давать нам миссии конкретно в третьем городе. А то мне эти покатушки, блядь, уже вынуждают реально. Просто заебывают очень жестко кататься туда-сюда. Все, ребят, теперь точно. До новых встреч, пока-пока.